Мы действительно думаем, что нам нужен период, когда рост будет ниже потенциального. Мы также думаем, что по всей вероятности произойдет некоторое изменение условий на рынке труда. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Ты только что услышал, как Джером Паул, председатель ФРС США, предупреждает всех нас о том, что рецессия 2022 вот-вот станет намного хуже. Сейчас самое время к этому подготовиться, потому что скоро мы увидим всплеск увольнений, банкротств и большой крах того же рынка недвижимости. Но прежде чем мы приступим, нужно отметить, что большинство людей начали отрицать то, что США находится в рецессии. Я имею в виду большинство официальных людей. Даже тот же Джером Пауэлл на той же конференции сказал, что США, по его мнению, не переживает сейчас рецессию. Министр финансов Джанет Йеллен отрицает рецессию. И, наконец, президент США Джо Байден также не видит никаких признаков рецессии. Все они говорят, что падение ВВП на протяжении двух кварталов подряд недостаточно для того, чтобы официально объявлять рецессию. Аргументируют это они, например, тем, что рынок труда сейчас очень сильный, а уровень безработицы, наоборот, очень низкий. Правы они или нет? Давай спросим самих американцев. Согласно опросу от Morning Consult, 65% американцев считают, что американская экономика находится в состоянии рецессии. При этом только 20% сказали, что нет, она не находится. Тем временем уровень оптимизма малого бизнеса сегодня упал почти до рекордных отметок. Он даже ниже, чем в 2020, когда коронавирус ударил по рынкам. И, кстати говоря, подбирается к отметкам 2008 года. Опасность ситуации заключается в том, что она может стать самоисполняющимся пророчеством. Чем больше людей ощущают рецессию, чем больше бизнесов готовятся к рецессии, тем выше вероятность того, что рецессия произойдет. Потому что это все-таки потребители тратят свои деньги. Деньги. Это все-таки малые бизнесы нанимают людей, и это все вместе является кровью экономики. И для того, чтобы понять эту рецессию, чтобы мы могли правильно подготовиться к ней, спасти себя и свои деньги, чтобы мы могли знать, когда лучше всего покупать жилье и вкладываться в фондовый рынок, нам необходимо заглянуть в будущее, а не осматриваться назад. Вот почему я показал тебе всего два утверждения Джерома Паула, которые являются супер важными, если мы хотим знать, что будет в будущем. Вот что он сказал.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 То есть председатель ФРС США Джером Пауэлл прямым текстом говорит о том, что нам необходим более медленный экономический рост в ближайшем будущем. А также намекает на увольнение, которые нас ожидают на рынке труда. Я на самом деле был шокирован, когда это услышал на последней встрече ФРС. Обычно они не говорят о таких вещах прямо. Причина, почему Пауэлл позволил себе такую прямоту и пессимизм, заключается в том, что он понимает все серьезные вызовы, с которыми сталкивается как американская, так и глобальная экономика. Просто задумайся, в 2022 у нас есть целая серия комбинаций. Рекордная за последние 40 лет инфляция на уровне 9%, и это официально. Кроме этого, у нас индекс потребительского доверия, посмотри на этот график, находится на самом рекордно низком уровне за последние 40 лет. Также у нас ФРС США, которая поднимает процентные ставки в борьбе с инфляцией. Это убийственный рецепт исторического шторма, который всегда приговаривал экономику раньше. Например, давай посмотрим на инфляцию. Мы видим, что за последние 60 лет каждый раз, когда инфляция резко росла, к примеру, в 2008, в 1990, в 1980 или 1973, после этого всегда начиналась рецессия. Эти рецессии были достаточно злыми и продолжительными. В среднем инфляционные рецессии продолжались от 2 до 3 лет. Для борьбы с этой инфляцией ФРС США обычно повышала ставки, и повышения эти были очень масштабными. Недавно они уже объявляли о повышении ставки на еще 75 базисных пунктов, и на данный момент она составляет 2,3%. Если же посмотреть на масштабный график процентных ставок ФРС США, мы увидим, что даже сейчас процентные ставки находятся практически на историческом низе. Это очень низкая процентная ставка, особенно сравнивая с тем, какая сейчас инфляция. Как ты видишь на сравнении инфляции и процентных ставок, ставки очень не дотягивают до уровня инфляции, мягко говоря. С таким уровнем инфляции в прошлом ставки достигали 20%. Давай послушаем, что об этом говорит Джером Пауэлл. «Наверное, самый лучший уровень, о котором наш комитет думает, к которому мы должны подойти к концу этого года, это около 3-3,5%. То есть он говорит о том, что ставку они хотят повысить еще на 120 базисных пунктов до конца 2022 -го. Это значит, что на протяжении следующих трех встреч нас могут ожидать повышение ставки в сентябре, ноябре и декабре». Причина, почему рост процентной ставки так проблематичен для американской экономики и как следствие для глобальной тоже, заключается в том, что за последние 20 лет экономика привыкла к дешевым деньгам, которыми правительство буквально ее заливало. Пандемия коронавируса приучила всех к тому, что государство вмешивается и раздает деньги всем, кто нуждается. Либо бесплатные деньги, либо очень дешевые. Это привело к тому, что в мире раздулся самый большой долговой пузырь всех времен – 305 триллионов долларов. Из них 30 триллионов приходится на США. Кроме этого, соотношение долга к ВВП в США составляет 140%, что практически в 4 раза больше, чем в 1970-х годах, в крайний раз, когда инфляция была такой же высокой. И если посмотреть на рекордный долговой пузырь и рост процентных ставок, как думаешь, к чему такая комбинация может привести? Правильно, к огромному количеству дефолтов и банкротств. Потому что уже сейчас в Америке существует очень много компаний-зомби. Это компании, которые существуют только лишь за счет поддержки правительства и на том, что они могут брать дешевые кредиты. Но после роста процентных ставок этот долг уже далеко не дешевый. Кроме этого, каждый потребитель, который пользуется кредиткой, также будет платить больше процентов по своим долгам. И любой, кто покупает дом, также будет платить больше по ипотеке. Все это вместе означает, что на самом деле мы еще не видели настоящей боли в экономике. Эта боль еще придет на протяжении следующих 6-12 месяцев. И как она придет? Это будет резкий рост увольнений, рост числа банкротств и дефолтов. Но что интересно, несмотря на такие риски, фондовый рынок, да и криптовалютный тоже растут. NASDAQ вырос на 12%, S&P 500 почти на 10%, биткоин вырос на 14% за месяц. Все они игнорируют рецессию. Многие трейдеры и инвесторы сейчас действуют так, как будто рецессия уже закончилась. Почему так происходит? Ответ очень простой. Фондовые и криптовалютные рынки превратились в нерациональную игру. Как казино практически. Они наполнены инвесторами, которые не покупают компании на основе их реальной ценности. Они могут вполне себе прикупить какой-нибудь пукоен. Это как пример. Просто потому, что надеется срубить бабла по-быстрому. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожным. Даже если кажется, что дно было пройдено, и об этом говорят многие индикаторы на том же биткоине, нужно быть осторожным, потому что самая большая экономическая боль еще впереди. Если эта рецессия, которая только началась, приведет ко всем этим банкротствам, увольнениям и так далее, коллапс рынков может продолжиться. Что тебе нужно понять? Что нужно обращать внимание не на краткосрочные движения на рынке недвижимости, криптовалюты или акций, а на долгосрочные фундаменталы. А о чем они нам говорят? Давай возьмем пример. На рынке недвижимости, если мы возьмем так называемый индекс кейса Шиллера, то заметим, что он находится на историческом пике. Так высоко он еще никогда не рос, он выше даже, чем в 2006. Поэтому, если ты задумываешься о покупке недвижимости сейчас, посмотри на этот индекс еще раз. Если ты покупаешь сейчас недвижимость, ты покупаешь ее дороже всех в истории, по самой высокой цене. Ты хочешь это сделать, правда? Учитывая, что рецессия на носу, экономический коллапс впереди. Как ты думаешь, здорова ли экономика? За последние месяцы уровень безработицы в Штатах неплохо падает, а рабочие места растут на 300 тысяч штук в месяц. Но чем поддержаны такие веселые, оптимистичные экономические новости? Компаниями, которые продуктивны и делают большую кучу прибыли? Или же в экономике просто-напросто много фейковых рабочих мест, созданных зомби-компаниями, которые живут за счет дешевых долгов, которые понабирали во время стимулирования экономики в 2020-м и за счет рекордно низких процентных ставок, которые держались десятилетиями. Задумайся об этом. Я думаю, что второй вариант правдивее. Потому что если взять индекс S&P 500 и изучить все 500 компаний, которые в него входят, окажется, что 40% из них имеют отрицательную доходность. И это самый большой показатель в истории. Поэтому с моей точки зрения такая хорошая ситуация с рынком труда, несмотря на все экономические проблемы, это результат долгового пузыря. И в следующие 6-12 месяцев мы увидим, как уровень безработицы насчет резко и бесконтрольно расти. И на самом деле так всегда и происходило во время рецессий. Вот посмотри на этот яркий пример в 2007 году. Уровень безработицы был очень низким, несмотря на все проблемы, но потом резко начал расти. Он вырос с 4% до 10%. Еще один пример это 1973 год и рецессия тех времен. То же самое, уровень безработицы на отметках около 4%, потом резкий взрыв 10 думаю теперь мы можем увидеть что-то похожее в ближайшее время и я думаю что это будет продолжаться от 12 до 18 месяцев и на протяжении этого времени безусловно на медвежьем рынке будут такие же краткосрочные ралли цен которые мы наблюдали недавно они будут заставлять всех быть оптимистами все будут радоваться и ждать бычьи рынки. это нормальная часть цикла а меня зовут богатейший Ди. увидимся в новых видео до скорого